Итак, здравствуйте, дорогие мои женщины и девушки, кто смотрит мой канал. Сегодня перед Вами прогноз под названием «Любит-не любит». Итак, будем прогнозироваться на Ленорман и на Таро. Я сейчас разложу карту. Вы загадаете свою. И... Будете получать ответ. Ну, конечно, загадайте на конкретного человека. Если около вас ведется два человека, то в каждой карте загадывайте человека отдельно по карте. Может, на две сразу загадать и загадать каких-то людей. Итак, дорогие мои, как всегда, конечно, напоминаю, личную информацию, особенно если какие-то трудности идут, каскад или похожесть в каких-то в трудностях в отношениях с предыдущими вашими историями, тогда обязательно вам надо ко мне на консультацию. Итак, любят или не любят? Ну, смотрите, как интересно. Карта перекрестка, она всегда говорит о, о сомнениях у человека. То есть вот он то любит, то не любит. Да? Давайте смотреть. Так. Ну, скажу так, что... Возможно, из каких-то общений появилось ваше чувство или у вас появилось чувство к человеку всего лишь из-за каких-то, может быть, даже деловых общений. Возможно, этот человек связан с вами или по учебе, или по работе. Какие-то связи тут есть немножко материального характера. На данный момент, вот еще раз повторю, человек взвешивает. С человеком надо уметь с ним вам договариваться. То есть э, на дальнюю перспективу тут, конечно, шансы есть, но тут, наверное, что от вас требуется какое-то терпение, карта прям успокаивается, терпение, терпение, уважение к выбранной им его профессии, к уважению к его должности и вот такое. Вообще хочу сказать, что вы... Вреднючка такая, вы такая пиковая дама, вы иногда не умеете себя сдержать и что-то высказываете и психуете, и, может быть даже истерите, и поэтому вас эта черта его пугает. Он боится, как же я пойду с ней на длинную дистанцию, она же будет меня дрессировать, через там, скандалы будет что-то вышибать, выбивать, так что тут ситуация такая пока вы с ним не договоритесь, может быть, тут момент такой для тех, кто уже год прожил вместе и как-то ситуация, год-полтора, и ситуация закачалась, и если, как говорится, не дай бог, она закачалась, закачалась на, на материальном вопросе, вот тогда, дорогая моя, вам лучше обратиться ко мне на консультацию, потому что... Потому что Тут во главе угла стоит как-то вот не любовь, а умение понимать друг друга, умение соглашаться друг с другом, соглашаться с каким-то уровнем жизни, чтобы уровень жизни вот не было тут разнарядки такой, да, он хочет так жить, а вы хотите вот так жить, и чтобы все подруги упали от зависти. То есть вот тут очень момент такой. Чем же все тут может закончиться? Ну, смотрите, карта Дьявола. Возможно, вами около вас, или у вас есть от рождения маленький осколок родового проклятия. Прямо вот стоит, да? Или... У вас нету проклятия, но ваш демон в вашей карте рождения держит под прицелом вашу Венеру, возможно, или Венера у вас в неправильном месте. То есть это надо обращаться ко мне как к астрологу, я буду объяснять, как с этим жить, как это регулировать и т.д. и т.п. То, вот, то есть, возможно, у вас уже были отношения за плечами, где из-за ваших каких-то неосторожных слов, из-за вот ваших всплесков, ваших амплитуд. А вы потеряли своих партнеров. Если так оно было, то жду вас. Добро пожаловать на консультацию. То есть вот тут 50-50. Тут есть, конечно, перспектива, но надо себя, вам надо понять, где, в каком месте себя вы откорректируете, дорогая моя. Теперь прогноз любят, не любят. По этой карте. Ну, тут карта букетика, это когда мы встречаемся, когда есть романтик. Даже если мы уже три года живем вместе, больше двух во всяком случае, допустим, то тут есть романтик. Вот. Тут интересно в чем. Возможно, если вы там два-три года вместе, то... Возможно, у вас есть ощущение, как у женщины, женщины, мы немножко все ведьмочки, мы все чувствуем, что как-то меньше стало любви, больше стало ругачек, больше стало конфликтов, да. То есть вы испугались, что вдруг он уйдет, а вдруг что-то я потеряла в статусе. Дорогая моя, тут есть тема к размышлению. Это для тех, кто живет уже в отношениях, да. Тут есть тема возможно вы чем-то недовольны возможно вы несостоятельны в чем-то от него зависите это возглажит и вы делитесь с ним своими сомнениями сбоку на взгляд сбоку это может показаться какое-то дребезжание и это в нем интерес к вам как бы уменьшает я бы вот так сказала то есть эм... Если тут другая женщина, ну, возможно, или если у него была предыдущая женщина, возможно, он в каких-то сомнениях там психологически, энергетически, возможно, не до, недопорванные, не разорваны какие-то узы. То есть, дорогая моя, стань, карты мои говорят так, стань авторитетом, если ты такая мощная и такая сильная, то есть покажи, что ты сильная. И тогда эта тема любит, она есть, есть. Но видите, какая карта хорошая, как символ, да, вот как цель. Мужчина как цель, я его держу. Я любовь эту заслужила, я любовь эту получила. Но карта букетика, она такая, знаете... Она хорошая, романтик есть, тут и секс есть, и какие-то притяжения есть. Но это букетик, это не совсем когда вот такая семейная жизнь. Это когда может происходить шалтай-болтай. Вот, да, то есть, надеюсь, вы меня поняли. И э, если вы не поменяете в себе, если не знаете, что поменять, обращайтесь ко мне на консультацию, если вы что-то в себе не поменяете, то вас в дальнейшем ждут разборки, разбор полетов, как раньше говорили, и расход по мостям, да. То есть вот эта карта такая, она трудных отношений, карта трудности в любви, ближайшие два месяца впереди может быть. Если вы еще только-только-только познакомились, то возможно вам кажется, что вы захватили, получили нужного вам человека, нужную персону, но со временем э, вы поймете, что вы одна из немногих, и что вот он, у него, то ли сильный выброковки человек, то ли карта букета говорит о том, что человек гулена, ему нравится ходить на эти свидания, ему нравится свежачок, извиняюсь, да, и вот тут такое. И вообще, может быть, еще раз тут присутствовать прошлое отношение, от которой он просто гуляет с вами. Тут вот момент такой. Вот такая информация, Любит или нет. На данный момент неплохо, но карта букета настораживает. Букет это сами букет. Букет на так вот, когда здорово, вау. Но букетный этот период у нас очень редко, когда длится всю оставшуюся жизнь. Это всплеск такой. Теперь информация по этой карте. Она, конечно, с одной стороны хорошая, карта звезды. Но она и пофигистическая тоже, когда вроде и да, а вроде мне все равно, а вроде когда я очень сильно себя люблю, люблю свои интересы, э, вот так. Ну, скажу так, мне кажется, вам попался трудно раскачиваемый человек, который очень ушел в себя, и если вы хотите быть с ним, и если вы хотите ощущать, ну, как бы... Если слово, что он любит для вас, это важный стимул, очень важный. Есть женщины, которые для них это все, вау, да? Если для вас это очень важный стимул для, для прохождения с этим человеком дальше жизненной дистанции, то я хочу сказать, тут такое, знаете, я сама, я сама. Вот как вы слепите ситуацию, так и э, так и получится. Может быть, он вам кажется, или вы чувствуете, что он такой флегматичный в, в отношениях. А вы знаете, бывают люди, они такие по гороскопу, ну, как каменные. Вот у них и Венера неправильная у мужчин, да. И вот, ну, то есть... Ну, они как ровные такие, да, вот такие вот ровные они, не эмоциональные. Есть, которые вроде и любят, да не скажут, тоже есть такие люди. То есть вот тут такое ощущение, что если, я вам скажу так, если вот на данный момент у вас все хорошо, и вы счастливы, и может даже у вас там может родиться ребенок, допустим, да, там, в недалеком будущем. Может быть. Просто надо учитывать, что его раскачивай, не раскачивай, упрекай его, не упрекай. Он вот, у него вот такой лю лимит любви. Вот и надо ценить его за другое, за другие какие-то качества, за то, что он может умеет хорошо деньги заработать для семьи, накормить всех и одеть, да, обуть. То есть вот тут такой момент, момент такой. Мне удивительно, что тут карта звезды и тут карта звезды второго. Тут Ленорман подтвердили, то есть Таро подтвердила Ленорман, как интересно. Просто тут ситуация такая, что со временем вы не захотите любить его, вы, А может быть, даже вот вы, когда остынете немножко, тогда еще опять этот девятый вал придет, снежный ком, хороший ком отношений придет. Ну, вот такое. Возможно, это карта другого мужчины, между прочим. Да? То есть, возможно... У вас не за горами, есть другой человек, который у вас постарше, который умудрённый опытом, и с которым тоже у вас какая-то не то, что любовь, а вот другие отношения. Послушайте, у вас, видать, может быть, судьба такая, что вам судьба подводит мужчин, которые, ну, для них это всё Это не важно. А важно внутреннее состояние и как он относится, ценит ли он ваши отношения с вами. То есть у него другие ценности. Вот тут надо разобраться, дорогая моя. Ну, карты не такие плохие тут. То есть вы, вы одна не останетесь. Вы просто своеобразная дама. И теперь информация по этой карте. А вот тут у нас идет гора. Что такое гора? Гора – это препятствие. Да? С одной стороны, это гора как цель. но если на плоскости, вот мы идем по пути, и нам надо пройти эту гору, да? Это значит, какие-то препятствия есть. Вопрос у нас такой, любит, не любит. Я бы сказала, любовь тут есть. Может быть, такая любовь вместе с дружбой. Но я бы хотела бы вам тут дать подсказку. И не надо эту дружбу где-то стирать, затирать, оттенять. Любовь вместе с дружбой, дорогие мои, это отношения на очень длинные дистанции, это характеристика нормальных, хороших, долгих, стабильных браков. И мне это нравится. Тут главное, чтобы вы не стали... Не выйдя из отношений, разглядывайте как вариант другого мужчину. Вот тут вот немножко есть. Возможно, у вас какие-то запросы. Возможно, в последнее время, если это ваш классический хронический муж, стал вас зажимать в деньгах, ну, допустим, ну, поймите общую ситуацию. И, возможно, даже он ушел в такие защиты какие-то, какие-то защиты. И в этот период вы себя жалеете, а какой-то мужчина начинает вас атаковать. Другой мужчина тут может быть. Любит ли, нет. Ну, такой любви явно. Но я скажу так. Прагматичные какие-то отношения с этим человеком надо куда-то ездить, быть рядом, быть такой напарницей, быть как пара гнедых, тогда получается тут что-то стабильное. Вот, если вы еще не познакомились, то, то есть чуть-чуть недавно только познакомились, то есть не сложены еще отношения, ну тогда скажу, что тут скорее всего не любят и тут ответ ищи другого попроще, более более открытого, более шустрого какого-то. Может быть, более молодого человека ищи для себя. Вот такая тут подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты. И не забываем, что бесплатный сыр только в мышеловке. До встречи!